Комплекс РЭП «Красуха-4» доставлен в Беларусь. Россия и Беларусь во вторник 1 февраля начали совместное учения «Союзная решимость-2022». На первом этапе маневров, который продлится до 9 февраля, в РБ перебрасываются личный состав и военная техника из РФ. Надо заметить, что в Братскую Республику Россия доставила очень широкую номенклатуру вооружений. Это истребители Су-35С и штурмовики Су-25. Отрак Искандер ЭМ и РСЗО Уранган, ЗРК С-400 и ПАЦИНС. Но это еще не все. По данным соцсетей, на территорию Беларуси был направлен комплекс радиоэлектронной борьбы Красуха-4. Так, на фотографиях засветились станция 1РЛ-257, а также пункт управления РЭП, второй этап маневров стартует 10 февраля и продлится до 20 февраля. Он будет включать в себя отражение условного нападения на южные и западные границы Республики Беларусь. Главная фаза учений пройдет на пяти белорусских полигонах – Горский, Брестский, Домановский, Осиповичский и Абуслесновский. В маневрах также будут задействованы четыре аэродрома РБ «Красуха», российское семейство комплексов радиоэлектронной борьбы «РЭП». Разработанный Всероссийским научно-исследовательским институтом «Градиент», Ростов-на-Дону в производстве и испытаниях опытного образца принимал участие новгородский завод «Квант», входящий в КРЭТ. Серийное производство машин «РЭП» ведется брянским электромеханическим заводом. Прикрытие командных пунктов, группировок войск, средств ПВО, важных промышленных и административно-политических объектов. Комплекс анализирует тип сигнала и воздействует на РЛС противника помеховым излучением. Осуществляют подавление спутников-шпионов, наземных радаров и авиационных систем АВАКС. На Западе уже выразили беспокойство по поводу действий Москвы и Минска. По мнению генсека НАТО Йонса Столтенберга, учения могут стать предлогом для нападения на Украину. Россия и Беларусь отрицают какие-либо агрессивные намерения по отношению к соседним странам.